Привет, дорогие друзья! С вами сервис умного автострахования, Супер ОСАГО.РУ, Банк России опубликовал указание от 8 декабря 2021 года номер 6007, скачать и изучить данное указание Центрального банка вы сможете на нашем сайте, ссылка в описании видео. Согласно этому указанию с 9 января произошел диапазон расширения базовых ставок ОСАГО как вниз, так и вверх 10% для легковых автомобилей и физических лиц. 4,9% для общественного транспорта, 30% для других категорий транспортных средств, в том числе такси. Также изменения затронули, коэффициент ограничения водителей, который увеличился с 1,94 до 2,32 для расширенной страховки без ограничения. Коэффициент возраст-стаж и коэффициент бонус маус, которые увеличены для малоопытных и аварийных водителей. Коэффициент территории был доработан. Как отмечается на официальном сайте регулятора, расширение границ тарифного коридора по ОСАГО позволит страховым компаниям еще больше снижать тариф хорошим водителям. Сделать ценный подарок вам поможет госстрах. что подсказывает, что у нас еб... И увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков. Мы планировали выпустить данное видео сразу по факту 9 января. Но решили подождать три дня и собрать статистику по оформлению полисов уже с новыми коэффициентами. И вот какой получается расклад. В последние месяцы 2021 года проходимость полисов составила в среднем 20%, то есть только каждый пятый полис из общей массы страховые готовы были оформлять добровольно. А остальным страхователям отказывали под разными надуманными предлогами и приходилось принуждать страховые компании оформлять эти полисы ОСАГО, в основном через Е-Гарант. На основе собранной нами статистики за четыре дня получается, что проходимость не улучшилась, а стоимость ОСАГО для несегмента грузовые, автобусы, такси и так далее просто увеличилась от 30 до 50 процентов, вот и весь результат данного расширения тарифов. Из более чем 200 полисов ОСАГО, которые мы оформили с 9 по 11 января, ни один полис не стал дешевле, 20 процентов полисов остались примерно на том же уровне, что и год назад а 80% полисов подорожали от 30 до 50%. Вот как пример полис ОСАГО на обычную легковую машину, мы делали расчет данному клиенту в конце декабря, стоимость тогда составляла 7441 рубль, но тогда клиент отложил оформление, а 9 января он решил оформить полис, стоимость вы видите в бланке полиса. Друзья, если вдруг у вас после 9 января полис ОСАГО стал дешевле, напишите обязательно в комментариях. Хотите иметь современную профессию, работать из дома или любого другого удобного для вас места, регистрируйтесь у нас на сайте, ссылка в описании видео, мы всему научим и всегда поможем. Три вещи никогда не возвращаются обратно, время, слово и возможность, поэтому не теряйте времени, выбирайте слова и не упускайте возможность.